Делюсь рецептом чая с мятой и апельсином. Ценители фруктовых чаев обязательно должны оценить его насыщенный вкус, он получается очень ароматным, бодрящим и свежим. Подробнее, как приготовить чай мятой и апельсином, я расскажу ниже. Сахар добавляйте опционально, чай и без него получается вкусным. Дополнительно можно добавить тертый корень имбиря и палочку корицы. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Апельсин тщательно помойте, нарежьте кружочками, а потом на четвертинки мяту помойте, отрежьте длинные стебли. Выложите в заварочный чайник нарезанный апельсин и мяту. Добавьте черный листовой чай и сахар. Ставим лайк и подписываемся. Залейте в чайник кипяток. Дайте настояться напитку 10-15 минут. Чай с мятой и апельсином готов. Приятного чаепития! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество. Далее. Апельсин 1 штука. Черный листовой чай 2-3 чайных ложек. Вода 700 мл. Мята свежая 4-5 штук веточки. Сахар тростниковый, по вкусу. Количество порций 3. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Буду скучать без вас.